Это была неделя сентября, я сидел на диване и был в предвкушении новой iOS 13, ведь целое лето я только и делал, что сдерживался, чтобы не поставить бета-версию этой системы на свой iPhone XR. И вот он, долгожданный выход на сцену Тима Кука и тизерный ролик об iOS 13. Я был в восторге, особенно от темной темы, ведь я так долго ждал ее. даже новый дизайн иконок рядом не стоял. Спустя час презентация закончилась, я сразу же подбежал к своему компьютеру, начал искать файл с прошивкой для установки iOS 13, почитал как правильно установить iOS 13 на свой iPhone, оказалось, что перед установкой прошивке нужно сделать резервную копию всех данных устройства, чтобы в противном случае ничего не пропало. Я подключил телефон к компьютеру, запустил iTunes, но он не хотел делать резервное копирование. Программа выдавала ошибку. Я спросил его или ее в общем приложение в чем дело. Она сказала, что просто нет настроения создавать резервные копии. И выключилось. Все понятно. iTunes это точно она. iOS 13 уже скачалась, но я не мог поставить прошивку без резервной копии. Чтобы избежать противного случая с потерей данных, я позвонил своему троюродному другу. Нажмите 2. Чтобы установить iOS 13, нажмите 3. Я нажал. Спросил у друга, что делать. Скачать утилиту iMazing и не париться, чувак. Ага, опять платную программу мне суёшь. В отличие от других приложений, iMazing имеет ряд функций, которые работают абсолютно... Бесплатно. Сначала попробуй, а все делаешь, напишешь. Чоу какао. Скачал iMazing, запустил утилиту. В приложении было действительно большое количество функций, которыми можно пользоваться абсолютно бесплатно. Решил сделать резервную копию посмотреть, что тут есть еще. В отличие от iTunes, здесь предлагались гибкие настройки по резервному копированию iPhone и iPad. Можно активировать автоматическое создание резервной копии по Wi-Fi, период хранения старых бэкапов, включить шифрование данных в резервной копии устройства и многое другое. Выставив все необходимое, я запустил процесс копирования. Также в i -mazing можно загрузить рингтон для iPhone. легко импортировать музыку в стандартное приложение музыки из ВКонтакте, загружать с гаджета на компьютер фотографии и видео, а также следить за состоянием батареи устройства в специальном меню. Утилита подскажет вам, стоит ли обращаться в сервис для замены аккумулятора, или же можно ни о чем не беспокоиться. А если вы купили новый iPhone, то можно с легкостью определить его подлинность по серийному номеру в графе Check Warranty. Тем временем резервная копия уже создалась, и теперь самое время обновляться. Раз iTunes не захотел, значит поможет iMazing. Выбрал параметр обновления iOS, уточнил, какую именно версию iOS мне нужно загрузить на свой iPhone и дело пошло четко. Спустя 10 минут я пользовался всеми прелестями iOS 13. Она была невероятной. Телефон работал быстрее, чем на iOS 12. Теперь и на моем iPhone XR был доступен 3D-точный дисплей, который изначально не поддерживал эту фишку. А еще темная тема. Она же просто бесподобна. В общем, я был максимально доволен. В тот же вечер я набрал своему троюродному другу, чтобы сказать ему слова благодарности. Тебя. Кстати, я там договорился с разработчиками, они предоставили для наших подписчиков 5 копий аймейзинг абсолютно бесплатно. Это же здорово! Вот поэтому не забудь упомянуть про наш новый конкурс. Подожди, но мы же договорились сделать его вместе! деловыми переговорами по поводу нашего канала. Когда выложишь видео на канал, дай мне знать. Чел какао. Зашибись! Установил iOS 13. Друзья, в преддверии выпуска iOS 13 вместе с разработчиками iMazing мы разыграем 5 копий полной версии iMazing для ваших компьютеров абсолютно бесплатно. Все условия конкурса прописаны в описании под этим видео. Итоги подведем в прямом эфире на канале 23 сентября в 20.00 по московскому времени. Спасибо за просмотр!